В эффекте сегодня это понятие может принимать самые разнообразные трактовки, и в разных этих трактовках понятие аффекта актуально для разных дисциплин, разных направлений исследований. Как для психологии и психоанализа, так и для нейронаук, наук о культуре, гендерных исследований. Ну и не в последнюю очередь, конечно, для философии. Аффект интересует философов, которые работают в разных традициях, от феноменологии, таких мыслителей, как Вивиан Собчак и Марк Хансин и другие. В политической философии мы встречаем использование понятия аффекта в работах Паула Вирна, Майка Харта, Антонио Невери и других философов. И, конечно, аффект актуален для исследователей, которые работают в традиции Философия белеза следует его философскому стилю, или отчасти резонирует с его идеями и соображениями, с его философским подходом. И сегодня я буду говорить как раз о делезианской философии эффекта, о делезианской теории аффекта. Среди теоретиков, которые следуют этой линии, нужно назвать Рози Брайдотти, Тереза Бреннан, Брайан Масуми, Меган Моррис, Патриша Клафф и другие. Хотя на сегодняшний день в философии и в критической теории нет единого универсального понимания аффекта, однако, если мы обращаемся именно к Дальзианской линии, то мы можем сказать, что это, наверное, самая влиятельная э, и активно разрабатываемая э, линия в континентальной, по крайней мере, философии сегодня, и э, если очерчивать ее концептуальные рамки, то нужно сказать, что, конечно, э, в своей философии Жильдель Лиоз активно, работавший с понятием эффекта, и с которые с ним связаны, опирался на труды Бенедикта Спиноза, который был первым мыслителем, пристально обратившим свое внимание на аффект. И обращаясь к трудам спиноза, мы можем трактовать аффект как нечто, не являющееся прерогативой исключительно человеческого существования. Любое тело может включиться в аффект. И в этом отношении эффект понимается как воздействие и испытывание воздействия. Соответственно, любое тело, не только человеческое, любой материальность может включиться в воздействие, претерпевать его, или наоборот его инициировать. Спино пишет: под эффектами я разумею состояние тела, которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствует ей или ограничивают ее, а вместе с тем и идеи этих состояний. Собственно, именно реализация этой способности к эффекту, способности его испытывать, способности его транслировать и конституирует, вообще формирует тело и материальность в его конкретной единичности. Важно, что эта способность оказывается двунаправленной. Да? Это важно и воздействие, и претерпевание воздействия. Материалистический подход в подразумевает, что аффект неотделим от материального телесного состояния. Это не феномен исключительно психической жизни, как бы мы ее не понимали. Таким образом, аффекты можно понимать как некоторые переходы, как переживаемые превращения между стимулами, изменениями и воздействиями. И каждый такой переход, каждый такой эффект переход содержит в себе различия между двумя состояниями и заставляет тело двигаться, заставляет тело изменяться. Вообще философский интерес к подобным традициям мысли об аффекте активизировался во второй половине 90-х годов. Традиционно это связывается с публикацией двух статей, Uh, «The autonomy of effect» uh, — статья Брайана Масуми, и «Shame in the cybernetic fault» — статья Ив Седжик uh, и Адама Франка. Uh, их подходы к понятию эффекта различались, хотя um, понятие это было для них uh, важно в обоих случаях. Но если Седжик и Франк следуют за психобиологической концепцией Сильвана Томпкинса uh, и рассматривают эффект ну, скорее как такой элементарный стимул, приводящие тело в движение, то есть какая-то более моторная штука, а то для массуи следует делиозам, хотя вот этот моторный эффект для него тоже достаточно важен, но он делает акцент на множественности, на процессуальности, на трансформационной силе эффекта, который соединяет своим движением различные тела. Итак, в делезианском проекте эффект рассматривается вне психологических коннотаций, поэтому важно отделять эффект от эмоций. Аффект — это не эмоция, он рождается в доязыковом, до знаковом поле, до кодирования, в то время как эмоцию мы скорее воспринимаем как уже некоторую заданную рамку, кодирующую наши ощущения, наши переживания. Поэтому нам было важно здесь проводить определенную демаркационную линию между теориями, которые трактуют аффект как вариант эмоции или чувства, и теории, которые проводят между ними принципиальное различие. Дользянская интерпретация настаивает, что аффект ⁇ это явление коллективного, вне личностного порядка. Именно поэтому он не может быть связан исключительно с каким-то личным, интимным чувством, имеющим определенное значение для человека, для того или иного индивида. По выражению Массуме, эмоции являются ну, такими заданными извне психологическими категориями, под которыми мы подверствуем да, свои чувства и переживания. А Тереза Бреннон вслед за ним тоже, эм, аргументируя необходимость отличать эффект от чувства, говорит о том, что чувство функционирует в культуре уже как кодированная информация, а в то время как эффект существует внутри ощущения, еще до процессов означивания, до процессов кодирования с помощью существующих знаковых систем. А вторая важная составляющая эффекта заключается в том, что он всегда действует, он всегда связан с движением. Это неотчуждаемая его составляющая, которая обеспечивает вот эту его переходность. Эффект возникает в пространстве между состояниями, между телами, в самой ситуации, в процессе взаимодействия, поэтому он процессуален и динамичен. Его вообще можно трактовать как своего рода вторжение в, порядок дел, в порядок фактов, в порядок отношений, или переход, который осуществляется благодаря вторжению какой-то силы или интенсивности. Вслед за массуми мы считаем правомерным отождествлять интенсивность и эффект. То есть это понятие в делезианской философии достаточно близкие. Они относятся к одному и тому же представлению о вот этом специфическом воздействии силы. Просто, ну, может быть, акцентируя в разных текстах, делю разные аспекты этой проблемы. А вообще разговор об аффекте у делюза возникает в тех случаях, когда речь идет о формировании субъективности, о том, что вообще такое субъект, да, можем ли мы говорить о субъекте, и если нет, то... О чем же мы можем говорить, кто является действующим силой, действующим импульсом, и кто же претерпевает воздействие. Да, Делес не ставит напрямую вопрос о субъекте, практически не каких своих текстах, но тем не менее сама вот эта вот линия проходит через многие ну, его работы. Помимо того, что объект осуществляет действие, поэтому мы определяем его не как сущность, а как процесс как события, движения. Для дейлезианской философии важно, что аффект коллективен, да, связан с каким-то коллективным опытом, коллективным переживанием. Коллективность, о которой здесь может идти речь, не предъявлена нам заранее. Это некоторая общность, которая складывается в процессе переживания аффекта или в процессе его трансляции. Общность, которая не задана какими-то данными заранее рамками, и которая рождается здесь и сейчас в ситуации встречи друг с другом, в ситуации включения в это аффективное действие, в ситуации заражения аффектом. Об этой коллективности можно говорить, скажем, в терминах непроизводящего сообщества жан Лю Нанси или даже а, отчасти в, через понятие толпы Густава Лебона. Такие аффективные общности складываются не в качестве какого-то единого целого, да, мы не можем сказать, что это некоторая монолитная субъектность, субъективность и они не обладают какой-то жесткой статичной структурой. И порой их трудно ловить. Да, это какие-то общности, которые складываются и достаточно быстро могут распасться, когда аффективное действие заканчивается. Тем не менее, это некоторое множество, которое связано между собой отношениями сопричастности. Причем интересно, что эта сопричастность получается разнонаправленной, поскольку мы имеем дело с какой-то общей территории, да, с общим пространством, которое захвачено аффектом а, и сформировано, эта территория сформирована материальным действием эффекта. А, по стольку, границы индивидуальных субъектов и явлений, а, они оказываются проницаемыми для этого аффективного действия, причем проницаемыми во всех направлениях. За счет вот этой направленной передачи аффекта становятся возможными такие аффективные ситуации, которые рождаются, например, в современных медиа, и в то же время, как мне кажется, сходную природу может иметь и священный экстаз, который, о котором пишет иметь дюргии. Ну, поскольку гуманитарным наукам известны различные подходы к осмыслению коллективности, то следует особо отметить, что основной аспект, который нас здесь интересует, это вот этот безличный доиндивидуальный характер коллективного переживания и действия, который следует как раз из вот переходной специфики аффекта. Переживающая субъективность не дана нам заранее, она складывается в ситуации аффективного воздействия и, ну, собственно, производится вот этим эффективным изменением. То есть субъект является в каком-то мере следствием аффективного действия. Действие аффектов имеет место в зоне доиндивидуального, телесного, где и происходят вот эти изменения и трансформации. А конкретные индивидуации, индивидуальности являются уже скорее эффектами этого действия. И тут, конечно, мы можем вспомнить его о теории индивидуации Жильбера Симандона, который также, говоря о доиндивидуальном, рассматривает именно эту область вне означивания вне культурного кодирования, вне оформления, то есть области потенциальности, такого переизбытка, благодаря которому… Она сохраняет связь как с абстрактной реальностью, так и с конкретной данностью того, что происходит здесь и сейчас, да, с конкретным событием. Как мы знаем, в современной теории медиа, в философии искусства, да и в общем и в практике современного искусства тоже, э аффекту уделяется большое внимание, э порой даже как центральному понятию, необходимому для вообще понимания того, как функционирует культура сегодня, э как сегодня устроено наше переживание. Во многом управляемое какими-то непроизвольными для нас импульсами ностальгии или импульсами заражения. Важно, что действительно человек оказывается захваченный этим переживанием, не вызывая его специально, порой не осознавая, что он включается вот в это вот пространство действия аффекта. И в этом отношении это переживание не является его индивидуальным чувством и в какой-то мере даже фактом его личной биографии. Это действительно ценно для понимания того, как работают культурные механизмы сегодня, когда культура лишается больших нарративов и стилей, и рассуждая об искусстве его действий в координатах аффекта. Мы, размышляем, мы получаем возможность размышлять о виртуальном, о актуальном, да, о потенциальном и о реальном. И логика вот этого эффекта интенсивности обеспечивает возможность перехода как раз между уровнями того, что происходит здесь сейчас, да, и уровнем каких-то более отвлеченных, казалось бы, абстракций. И именно искусство дает нам вот этот материал одновременно конкретный и уникальный и выводящий нас на определенный уровень общности. И именно искусство позволяет как-то схватить и осмыслить эти эффективные процессы, которые захватывают нас сегодня. Из этого следует, что вот эта долизианская рамка может быть использована сколько даже как готовый инструментарий для работы с современным искусством, поскольку это было бы отчасти да, и поскольку искусство само оперирует а понятием аффекта, то налагать на него ту же концептуальную рамку было бы избыточно. Однако сам философский стиль, да, подход через, к рассмотрению, рассуждению о мире, Вместе с искусством, одновременно с ним, заимствуя методы искусства, соединяя их с методами философского размышления, так мы можем приблизиться к решению каких-то проблем, которые сегодня у нас здесь и сейчас волнуют. При этом важно избежать опасности антологизации эффекта. Как я уже сказала, эффект мы понимаем не как некую сущность инвариантную, да, повторяющуюся, а в, с различными вариациями, составляющую той или иной формы бытия. Как мне представляется продуктивным будет отказаться от рассмотрения проблемы в онтологическом ключе, потому что в таком случае возникает противоречие, отказываясь вслед за делезом, от иерархичности бинарных оппозиций, дихотомий, которые должны были бы задавать какую-то четкую структуру, да мы Провозглашая эффект некоторым и первичным конструкциям, да, управляющим тем, что происходит, мы совершаем определенный подмен, да, укладывая эффект в основу очередной дихотомии. Этого бы делать не хотелось, потому что при такой логике да, виртуальное актуальное превращается действительно вот в такую простую дихотомию. Противоположности близкую дихотомению логического и антического, первичного и вторичного, там, подлинного и менее подлинного или ложного, чтобы избежать ловушки вот этой статичной оппозиции, которая не близка к философскому стилю делза, чтобы не позволить тому, чтобы специфика различия лежащего в основе долюзовской философии, чтобы не позволить различию скользнуть от нас и не вернуться к этим иерархическим схемам, следует быть осторожным с тем, что определять аффект как сущность и рассматривать его скорее действительно как движение, как процесс, как конкретную ситуацию встречи в аффективном событии. Итак, искусство, следовательно, мы тоже э, предлагаем рассматривать не в онтологическом ключе, э, искусство не как специальная разновидность бытия, э, а как, скорее, режим его существования, э, обращаем внимание на ощущения, на переживание, на состояние искусства, э, нежели на его какие-то сущностные особенности. Поэтому в качестве конкретных кейсов исследования э, — те теоретики, которые работают в бельзианской традиции, обычно обращаются к неизобразительным аспектам искусства, обращают внимание на выражение, а не на изображение. Аффекты вообще можно рассматривать как переживание искусства, да, если мы обращаемся к, к этому культурному материалу, как переживание искусства, встреча с искусством и в то же время переживание изменившегося субъекта, который родился в процессе этой встречи. Соответственно, эффективный образ не ограничивается только изображением и даже не является в строгом смысле, это скорее такое место ощущения, дом ощущения, который возникает. И может являться открытым для того, чтобы мы могли в него включиться. Так внутри аффекта заключено различие, и оно вообще выступает такой моторной, действующей силой аффект, и делает его возможным. Но это не различие между там, разными иерархическими ступенями бытия, которые находятся в причин-следственных отношениях или в отношениях зависимости друг от друга. Это реальное различие, хотя оно не может быть формализовано, потому что тогда мы сведем его опять к какой-то схеме, основанной на точности, но оно может быть показано средствами искусства. И понятие различия является одним из базовых понятий в философии дель ⁇ и оно ему важно в том числе и в его работах, посвященных искусству, будь то текст о кино, будь то работа ⁇ Что такое философия ⁇ будь то текст ⁇ Логика ощущения ⁇ посвященный тем проблемам, которые ставит перед нами живопись Фрэнсиса Бекона. И во всех этих текстах, к слову, он тоже касается проблемы эффекта, и она оказывается для него в каждом случае достаточно важной. И для нас вместе с Белюзом важна вот эта принципиальная жидкость, множественность, неустойчивость эффекта как действия перехода. Это переход по определению не может быть зафиксирован и формализован, да? Он всегда, ä, находится, он, он, он всегда находится в движении, всегда изменяется. Mm, таким же образом везет себя и множественный динамический знак в искусстве, ä, осуществляющий, помогающий осуществлять ä, эту процедуру перехода. И здесь, конечно, кроется методологическая трудность, потому что как мы можем рассуждать об аффекте, о том, что не может быть четко схвачено, концептуализировано а, и зафиксировано. Если мы исследуем эффект фиксируемого как-то лингвистически, и уж тем более в психологических терминах, а, то мы его пускаем, да, он переходит вот из этого виртуального в строго актуальный режим, а вместо того, чтобы находиться между этими режимами, обеспечивая переход между ними. И мы теряем его, теряем его динамическую специфику. Именно поэтому, как мне кажется, Дельос часто пишет о не о конкретных произведениях искусства как единичных целостных объектов, а о сериях, о резонансах, которые пронизывают различные группы произведений или различные стили, или различные явления в искусстве или культуре. Эти серии резонанса являются чем-то более сложным, чем объект искусства или произведение искусства. А насколько вообще мы сегодня можем оперировать этими терминами, да, объект или произведения, которые представляют собой вот эту единичную и уникальную целостность, в то время как мы часто имеем дело с чем-то не единичным, не уникальным и не целостным, с чем то повторяющимся, но повторяющимся с различием. То есть произведение искусства не является единичным организмом или простым сочетанием элементов, да, но обеспечивает эффективное а, движение. Это движение разворачивается в искусстве, в пространстве искусства. А, и поэтому далься еще другие термины для того, чтобы а, об этом искусстве рассуждать. Подытоживая, скажу, что действительно эта проблематика эффекта требует рассмотрения на материале искусства, поскольку. Встреча с искусством, включение в это переживание искусства обеспечивает нам возможность как-то ухватить и концептуализировать эффект как воздействие и претерпевание воздействия одновременно и проследить его в динамике, вообще разобраться, как рождаются, движутся эффекты в современном мире с его изменившимися структурами чувственности.